Добрый день, мои дорогие, драгоценные друзья, слушатели и зрители. Напоминаю, меня зовут Андрей Бабин, я председатель Люберецкого клуба городских поэтов «Старый кот». И на радио Люберецкого региона, вот этого прекрасного радио, у нас сегодня продолжение нашей постоянной рубрики «Стихия стихов». У нас сегодня приглашена вот эта дама, ее зовут Наиля Ландарева, и она тоже будет читать нам свои произведения, которые, ну, я уверен, они вам всем понравятся. Ну что, давайте тогда у нас посвящено немножечко военной тематике, дорогие мои друзья. У меня не очень много стихов про войну, я сам бывший военный, по горам свою отлазил, но стихи у меня такие есть. В общем, давайте я начну по нашей старой полутрадиции клубной. А потом будет читать «Наиля» наша. Посижу у воды в листопадном дне, Полюбуюсь, как тени погладили легли, Попрошу, чтобы снова приснились мне Под граненный стакан все друзья мои. Не ругай ты меня, что напился один, но зачем ты так, ненарочно я? Мне мелькнула среди законных картин Моя молодость суматошная. Ну зачем ты так? Вечер с водкою. Мне все третьи тосты поминальные. Мне по сердцу грусть тает ноткою. От перрона в огни сигнальные. Мне все третьи тосты молчаливые, Чтобы в прошлое, как в ручей, смотреть. Пьют с него облака белогривые Вместе с теми, кто не умел стареть. Ну как тебе? Можно я поплатил? Ну, спасибо, мои хорошие. Так, ну что, дорогие мои друзья, Представляю вам члена нашего клубного движения Прекрасную поэтессу, умницу-красавицу, Практически комсомолку Неля Ландарева. Давай, Найля. Спасибо. Да, ну в комсомоле не была, да, но ну, с остальным согласна, спасибо. Ну, пару слов буквально о себе расскажу стихи. Я начала писать, насколько я помню, лет восемь или девять. написала как-то первый стих. Тогда это было, конечно, что-то такое несерьезное, но почувствовала, что, видимо, меня к этому тянет. А так более серьезно, уже лет 16 я начала писать первые такие влюбленные стихи, как, наверное, многие, я думаю, в этом возрасте. И вот уже по сей день пишу, продолжаю писать, пишу для себя, пишу в том числе на заказ. У меня есть стихийная мастерская на Иллиланд, мы пишем поздравления для людей на свадьбы, юбилеи, корпоративы. В общем, несем поэзию в массы, как умеем. Ну а сегодня у нас тема военная, поэтому я бы хотела почитать стихийно- военную тему и расскажу небольшую предысторию к первому стихотворению, которое я прочту. А мой дедушка, он воевал в Великую Отечественную войну, он был героем, и прошел и такие серьезные бои, как бои под Сталинградом. А он был в том числе и в плену, то есть повидал очень много, был таким заслуженным ветераном, и в память о нем я написала одно из стихотворений, ну, собственно, посвященное Дню Победы. Победу в цифрах не измерить. Ее в словах не передать, как приходилось ждать и верить, Как за детей молилась мать, как сыновья, отцы и братья, Все те, кто молод был и юн, не побоявшись, шли сражаться, Прокляв кровавый тот июнь, прошли пешком сквозь зной и в югу, Дошли в исчадье зла Берлин плечом к плечу, Храня друг друга, сражались вместе, как один, Среди них мой дед Рахман Фаизыч Сражался доблестно, как лев, С всемирным злом, со злом фашизма, В себе весь страх преодолев. Он шел на бой со злостью смело, И не один подбил он танк. Он выжил чудом при обстрелах В полях боев за Сталинград. Его делам почет и слава Он не жалел ни в чем себя. От боли ран стонал ночами Осколков след всю жизнь неся. Его товарищи и братья порою гибли на руках. Теперь его воспоминания хранятся в старых дневниках. И мы, как внуки, обещаем навеки память сохранить. Всем поколениям мы желаем, живите в мире и в любви. Молодец, красотка. Молодец. Спасибо. Ну, написано от души. Дедушку я... К сожалению, видела все один раз в жизни. Застала его в последний год перед его уходом. Было это совершенно неожиданно. И, конечно, я сохранила о нем память. И более того, в прошлом году на аллее славы ветеранов в подмосковном городе Долгопрудном, где я проживаю, мы посадили дерево в честь нашего дедушки. Молодцы, да, молодцы, его память как могли. И... Также уже два года подряд принимаем участие в акции ⁇ Бессмертный полк ⁇ которая проходит в Москве и в других городах России. И несем портрет нашего ветерана с гордостью. Мы, внуки, дети, ну вот в частности я вот в Москве вместе с московскими поэтами. Это Московский театр поэтов. У них есть акция тоже приуроченная к Дню Победы. Это ⁇ Бессмертный полк поэтов ⁇ кроме портретов наших ветеранов, мы также несли портреты поэтов-фронтовиков. Молодец. Вот. И вот, ребята вот молодцы. Вот я несла да. Муса Джалиля Джалил в одной руке, а дедушку в другой. И вот мы ну, так увековечили их память. Да, да, да. Ну, Муса, конечно, да, Джалиль ну, небо пухом, Крутой вообще человек. Настоящий вообще. Ну, как надо. Вот. Да. да. Вот, Кстати, пробовала писать на татарском языке стихи. Mm -hmm. Тоже. Я же татарка, ну, и да, да, да. татарский язык, в принципе, знаю, но на русском лучше получается. Татарский все-таки, конечно, немножко сложнее писать. Господи, я, я по-татарски только алтын знаю слово. Алтын. Золото. Ну ты сама золото. Спасибо, Спасибо. тебе. Спасибо. А ты про татарина слышала стих у меня. Нет. Я его уже читал на передаче, тоже посвященный Второй мировой войне. Но это реальная тоже история. Дело в том, что мой дедушка меня водил на то место, где он похоронен. Никто не знает, как его зовут. Ну, в общем, стих Татарин. Про того солдата в мои восемь лет Рассказал когда-то мой веселый дед Про штрафную роту, про сгоревший мост, Про штыки, пехоту и атаки в рост. Он стоял спокойно, не сдаваясь в плен, Умирать всем больно, а не ныть с колен. Кончились патроны, танка лязгнул трак, Клочья обороны в серой форме враг. И ему винтовку просто сдать нельзя. Это знали четко мертвые друзья. Только так и нужно, ты поверь мне, внук, Отдавать оружие. Только с мертвых рук, и в глаза сказал им, Сбросив страха, гнет: не твоя давала, не твоя возьмет. С грязью у окопа рвал танк и давил. за всех ревущих озверелых сил, но его с поклоном, словно короля. Приняла к иконам тульская земля. Может, мусульманин был солдат простой. Только тот татарин, общий наш герой. У разбитой печки хлеб деля и дым Рассказал при свечке я друзьям своим. Лейтенанты знают не за просто так. Наши умирают, чтобы помнил враг а потом я тоже встал в свой полный рост. Не за рая ложе, не за славы тост. К смертному мгновению шел я не один. Он был рядом тенью, за плечом моим. Он со мной остался. Там мне повезло, тоже не сдавался. Всем врагам назло. Это дело чести главный шаг вперед не твоя давала, не твоя возьмет. Спасибо, моя родная. друг другу аплодировать. Ну, я тебе аплодирую мысленно, чтобы не сбивать настройки звука. В общем, такие дела. Читай второй стих. достойно, здорово. Так, ну, у меня второй стих, я немножко расскажу, как он у меня родился. Я сегодня, кстати, подглядываю с телефона. Да раз. ничего страшного, современные, ты моя современные поэты, они мало пользуются бумагой. Андрей, вот только, наверное, Да, я устарел вообще давным-давно, поверьте, мне дорогие. Так, ну, этот стих у меня родился в прошлом году. Я была в это время на поездне, и как раз шел парад Победы. Я впервые захотела увидеть военную технику вживую. Ну, на саму Красную площадь, понятно, меня никто не пустит, но. Как раз ехали танки, ехало военное вооружение с площади, вот проезжало мимо наших улиц. И вот такой у меня родился стих. Танки ехали с парада, всем торжественно гудя. Долгожданная награда побывать в стенах Кремля. Мимо глыбы мавзолея и ликующих трибун, Гимн страны в сердцах лелея, танков пробежал табун. Ехать им еще немало, грохот гусениц вокруг, им собочины махает на плечах у деда внук. Вот бы чаще нам порады, внук с восторгом говорит Нам войны, сынок, не надо, сердце горечью болит. Едут танки по центральным, ярким улицам большим, Все с восторгом их встречают, и страны играет гимн, а солдатские улыбки. Людям радуют сердца. Помаши-ка ручкой, Вита, Как когда-то я, бойцам. Вся, как яблочко в морщинках, Аню Львову не узнать. Юной девушкой в косынке Отправлялась воевать. Ей сегодня 90, День победы, юбилей. Дома ждут салаты, гости И тепло родных людей. Едут танки мимо церкви, Мимо вывески Ашан. С этажей махают верхних, им Серега и Равшан. Нет сегодня ни границы, ни чинов, ни разных вер. В этот день объединиться им сам Бог, видать, велел. Едут танки, машут люди, площадь красная пуста. Вспоминают дети судьбы своих дедов и отца. Едут танки, едут танки. Но хочу я пожелать... Чтобы только на парадах Танк могли мы повстречать. Молодец. Классный. И знаешь, Спасибо. он у тебя, да, он у тебя, он, он стильный, он в стиле такого, знаешь, вот, душевный, молодец. Ну, душевный, искренне, <клышленный, клышленный, клышленный> просто, <клышленный> да? просто вот я увидела эту атмосферу, люди действительно махали с такой радостью, с таким вдохновением. Все свои, Все, да? все народы, все вместе, все были объединены <клышленный> в этот день. И, конечно, хочется, чтобы такое ощущение родства разных людей, оно было всегда. Да, мы одна семья, жизни. правда. Да? Как ни странно, дорогие мои, звучит это, но мы, правда, реально одна семья. Вокруг нас есть люди, которые нам завидуют, вокруг нас есть кто-то любит, кто-то не любит, но мы одна семья. И это, ну, слава Богу, так, это круто, очень здорово. Вы знаете, вот, когда люди возвращаются, вот вернуться с войны очень тяжело, потому что здесь получается, что ты немножко как бы несешь ее в себе. Как-то, знаете, как, ну, заноза или не заноза, но это состояние обреченности, которое там, тяжелое такое, свинцовое, оно все время с тобой. Но есть очень важный момент. У меня есть стихотворение, я его не помню, читал, не читал. здесь. По-моему, не читал. Называется «Встречавшим женщинам 45-го и женам моих офицеров». Ты не слышала? Нет. Оно короткое, но она именно про эту атмосферу. Возвращение. Покажи ему то, что он хочет увидеть. Расскажи, как ты сильно умеешь любить. Поклянись, что не сможешь изменой обидеть. И соври, что его невозможно убить. И на этом перроне, обняв сиротливо С этим плачем и шумом и запахом шпал, Служи, где облака и разлитое пиво, тебе храмом покажется темный вокзал и на дне его глаз в руки вдохом вцепившись ты увидишь почувствуешь только одна как о веру любовь и надежду разбившись навсегда для него умирает война да не грустная? Оно правильное. Вот почему нельзя писать попсу про войну? Потому что это не та атмосфера, не те вещи. Если ты... Ну, ну слава богу, что почти никто не был там. Но это хорошо. Но с другой стороны, нельзя писать то, что ну, может это все опошлить. А вот. такое бывает, да, попсу? Конечно. Попсан, да, войну. да, конечно. Ну, знаешь, это общими фразами, всякая ерунда такая. Вот, например, <coughs> есть такой момент у меня вот Степному маку, называется стихотворение. Под Волгоградом, под Сталинградом, кстати, растет степной мак. Ты не видел его? Я там и не бывала. Ну и ладно. Короче, степь выжженная абсолютно, ничего нету. Ну, как бы или весна, или еще он начинает цвести. Именно цвет пробивается цветок. Вот это очень такая интересная вещь, когда просто краска как капли крови, красный по степи. Символично. Да, нет. И именно там, где вот там окопы, там все на самом деле до сих пор перерыто. Окопы, куски оружия какого-то, осколки, патроны, гильзы, что только нету. Вот особенно после, после дождя это все вылазит, это земля отдает. Ну так ладно. Степному маку. Там, где кровь легла, на степную твердь. Где рассвет имгла, там, где плачет смерть. Через грязь и мрак, через лед бетон, Прорастает мак, так умеет он. Это наш цветок, но не для меня. Я вернуться смог в вое января. Не для тех растет, кто из нас живой, Кому так везет, что пришел домой. Он остался там, наших братьев вслед. Он остался там, где их больше нет. Он запомнил все лучше блеклых книг, Каждому свое молчаливый крик. А когда мои прилетят ветра, Словно журавли звать с собой с утра, И лицо во сне превратится в лик. Поцелуй меня горсточкой, гвоздик. Так что? Да, здорово. У тебя есть еще стихи про любовь? Да, давай уже к чему-то такому более давай про любовь, да, да, то что-то меня. <смех> тянет. У меня есть, кстати, стих, я хочу его прочесть. Немножко он здесь и тему войны затрагивает, но в таком ключе призывающем уже скорее к миру. Ведь в любви тоже бывает война, да? Ну, еще как? Еще какая? Да. И я своим стихотворением решила призвать к тому, чтобы люди не хранили в сердце обиды, а учились прощать и отпускать. Сады цветут, чтобы прикрыть былые раны. Там, где война по городам прошлась нежданно, Где под сосной лежал израненный солдат, Вновь расцветет прекрасный майский сад. Так и в душе на месте старой раны, Где след обид, предательств и обмана, Не допускай печали сорняка, Пусть смоет все прощение река. Очистив сад от скверны и пороков, освоив мудрость пройденных уроков, позволь былому в прошлое уйти. Цветы любви на сердце посади. Молодец, тоже воздушный стих. Молодец, Ну или призываю всех к любви и радости. Ну, еще тему любви немножко хочу продолжить. Такой стих я написала. Немножечко сумасшедший, но вот я люблю иногда пробовать разные стили в стихах. Не всегда же писать все правильно, красиво, и этот такой немножко рваный ритм у меня получился. Вот. Но я думаю, что я выразила этим как раз всю ту суть любви, которую хотела показать. «Я покажу тебе, что любовь не бывает правильной. Она сумасшедшая, дикая, дерзкая, озорная, немножко взбалмошная». Как из психушки сбежавшая в лето весна, Грозой рассмеявшаяся на опушке. Я покажу тебе, что любовь не влезает от а до я, Не вмещается в семь цветов и семь нот, Не вписывается в стандарты, Не приемлет рифмы в стихах, а даже наоборот. Я покажу тебе, что любовь — Это 250 пятьдесят опрокинутых грамм сердец, Вывернутых наизнанку. Она среди чувств изгой, как в шестнадцатом веке среди белых знойная негритянка. Я покажу тебе, что любовь — это как всплески красок, брошенных в ярости на холсты, рук отпечатки и плечи-сгибы, в которых сплетаются я и ты. Я покажу тебе, что любовь — это безумство слабых, да, слабых, пускай и так, верящих часто в чудо, но если их решаться когда-нибудь расстрелять, нет, точно в их же числе буду. Я покажу тебе, что любовь — это застыть в объятиях, Может обледенеть, как на злом Титанике, А может быть, плыть и петь на зло всем штормам и панике. Я покажу тебе, что любовь — это как слепок рая, Милые кудри, щечки схваченные румянцем. Я покажу тебе, что любовь — дурная, безумная женщина, Что заставляет тебя смеяться. Совершенно так и есть. Неожиданный концепт да, да, нормально, нормально. Молодец, молодец. И, кстати, ритм нерванный. Он правильный. Не, да? не, он нет. рваный, но он правильный. Он э, как бы когда. Да, да когда ты читаешь вообще как надо. Молодец. А, ну, хорошо. Прочи, прочитай еще про любовь. Еще про любовь? Конечно. Ну, вот такой еще у меня есть стих про любовь. Я, кстати, очень люблю рисовать. И в стихах у меня часто есть образы, связанные с рисованием, картинками, рисунками, красками. Вот и даже я для себя иногда думала о том, что стихосложение — это рисование словами. Вот у меня такой образ рождается. «Я не умею так любить, как ты, дарить слова такие, комплименты, но эти безупречные моменты небесной, бесконечной красоты я собираю искрами в ладони, чтобы потом, когда замерзну вновь, я разожгла в душе твою любовь и отогрелась в ней». Как в теплом доме. Я не умею так, как ты писать ни строки, ни прекрасные картины. Я рисовала белым только льдины, Одно искусство зная, замерзать. Я рисовала белую метель, рассыпанную днями между нами, разбавив снег холодными дождями пятидесяти четырех недель. Я принесла изнанки всех картин. Раскрыв перед тобой черновиками Холсты стихов, дремавшие веками Под толщей неприступных белых льдин. Я вывернулась вся и пролилась, Оставив сердце след бордовой краской. Писать, как ты, я не умею, не напрасно. Ты стал холстом, и я с тобой слилась. Молодец! Образно! Как образно! Классно, классно, классно! Молодец! Про рисование! Давай ты, мужской <свят> ответ про любовь. Да нет, ну про любовь. <свят> Вечная Ладно. тема. Про любовь. Давайте лучше, я сейчас еще один, ну просто приготовил тут уж, приготовил. Называется «Неправильный тост». Про войну уж. На вашей на свадьбе смеясь, Я пьяным дурацким тостом От водки нахальной кренясь, И с сладким тортом как будущих внуков женить, Учил бы, читая вам стих, Решив все за вас, за двоих, А после за них дальше пить. И чтобы к вам в спальню они Ломились горластой гурьбой, И жемчуга рос дни, И ветер прохладной рукой На шторах играл и играл, А счастье плескалось вокруг. И праздник, и пьянка, и бал, И к морю на лето, на юг, Трофейный схватив пистолет, пугая гостей из окна, Кричал бы по сто тысяч лет, И всем по бокалу вина, А жизнь пусть к сединам летит. И пьяная горько потом, Как жаль, что Серега убит, Тогда, в девяносто втором. Ну это реальным людям все, так что у меня по-другому не получается. Давай тогда, чтобы мы от грустной темы уже к завершению перешли к какой-то философской. Я хочу закончить таким стихотворением как послание самой себе. Вот, я не знаю, у тебя бывает такое, что когда стихи пишешь, как будто сам себя, да, да, совет даешь, да-да-да, конечно, или подсказку. И учитывая, что, конечно. У многих бывают ситуации грустные, и в мире не всегда все стабильно и спокойно. Я хочу, чтобы все люди учились и умели видеть радостное вокруг себя. Uh -huh. И не зависали надолго в своих негативных эмоциях, воспоминаниях. Об этом я написала самой себе и всем нам такой стих напоминания. Огромная психическая сила в тебе, как Божий дар, заключена. Сбывается все то, о чем просила, с небес в ладони сыплется сполна, но ты же, голос сердца приглушая, все ищешь смысл топтанных дорог, и точит рану, боль обид большая, хоть боль тебе послал по просьбе Бог. Ты гибкий режиссер, играя драму, так сладостно тоскую поина, горчинка эта терпкая по нраву. Как будто жизнь страданием полна, И день обычный, знаками раскрасив, ты льешь обильно, Горьких слез поток. А где-то рядом ходит тихо счастье и ждет, когда ты выучишь урок. Какая молодец! И перестать уже грустить. Да. Всем радуются жизни. Да. Ну что, дорогие мои друзья, ну, завершается передача стихий стихов с нашей прекрасной. На Илюи Ландеревы наши гости, членом нашего клубного движения Люберецких городских поэтов Старый Кот в этом э, радиостанции Люберецкого региона, в этом прекрасном помещении, в этом прекрасном месте. Дорогие мои друзья, мы вас всех очень любим, ценим и уважаем. Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания.